мы представляем будто все наше помещение которое есть у нас где-либо представляем его темным и говорим пусть порчи глаз или проклятия проявятся в виде светлых пятен ходим по нашему помещению и смотрим где же проявляется белое что-либо вот это белое а обычно даже не белое такое серебристое если серебристое, то это профессионально поставленная порча в дальнейшем могут создать условия для того чтобы мы это все нашли но можно и не находить мы можем это извлечь прямо ментально то есть достать эту штуку поломать ее выбросить в огонь раздуть этот огонь на этом все закончить